Медитация любящей доброты – полная версия. Усядьтесь удобно, так, чтобы смогли просидеть некоторое время без напряжения или скованности. Просто расслабьтесь в своем теле. Пусть дыхание приходит и уходит само. Теперь размышляйте о том, как гнев ощутим для вас, как он переживается. Размышляйте о том огне внутри тела и ума, который и есть гнев. Размышляйте о разделении, которое он вызывает, об отъединении, одинокости и боли. Гнев приходит из боли и возвращается к боли. Чаще всего гнев хочет повредить своему объекту, человеку или предмету, на который он направлен. Почувствуйте его в теле, в уме. Почувствуйте этот вихрь, это страдание. Сердце замкнуто. Закрыто от мира броней, отединено, размышляйте о болезненности, о разделении, которые есть гнев, зависть, ревность, прочувствуйте напряжение, одинокость, отделенность гнева, Его огонь. Будда уподоблял гнев подбиранию горящего уголька голыми руками, с намерением бросить его в другого человека. Все это время мы сами опалены, обожжены гневом. Теперь размышляйте о его противоположности, о качествах тепла и терпения, которые раскрывают для нас пространство, где мы можем существовать, можем расцветать о том, как гнев отпадает, как развязываются узлы, как они растворяются в этой открытости тепла и терпения. С каждым дыханием вдыхайте тепло, выдыхайте терпение. Вдыхается тепло, с выдохом медленно выходит терпение. Тепло и терпение. Тепло питает вас, кормит вас, взращивает вас. Терпение дает всему этому место, открывает простор. Почувствуйте, как огонь гасится этой открытостью сердца. Исчезла всякая броня, тепло и просторно. Теперь... Пусть эта теплота и это терпение положат начало прощению. Размышляйте сперва о тех, кто мог причинить вам боль в прошлом случайно или преднамеренно. Пошлите им прощение, не напрягаясь или отталкивая. Пусть эти старые завесы ожесточения отпадут. Нарисуйте в уме образ человека когда-то причинившего вам боль. Скажите себе молча, «Я прощаю каждого, кто в прошлом намеренно или ненамеренно мыслью, речью или делом причинил мне боль. Простите их как можно полнее. И если где-то все еще остается ожесточение, Примите также его. Пусть оно рассеется по мере того, как растет прощение. Разрешите себе прощать. Освободитесь от гордости, которая держится на ожесточении. Я вас прощаю. Просто освободитесь от всего. Сила прощения так велика. У нее есть место, чтобы простить. Теперь о тех, кому вы могли причинить боль. Попросите у них прощения. Не с чувством вины, а с пониманием того факта, что мы спотыкаемся, что мы все бываем незречь. Освободитесь и от самоосуждения. И молча скажите про себя, в точности так, как вы это чувствуете. У всех, кому я намеренно или ненамеренно причинил боль своими мыслями, речью или действиями, у всех них я прошу прощения. Пусть отпадет всякая жестокость, которая стесняет сердце. Разрешите себе принять прощение. Стеснение в груди, в теле, в уме – это всего лишь противодействие. Пусть оно уйдет. Освободитесь от своей обиды за себя. Простите себя, скажите себе, я прощаю тебя. Оставьте себе место в своем сердце, прощаю себя за всю причиненную боль, даже за те вещи, которые не хотел сделать. Пользуясь своим собственным именем, скажите себе. И я прощаю тебя. Осторожно откройте сердце для себя. Осторожно дайте время этому процессу. Самоотдача. Внесите прощение самому себе в свое сердце. Создайте для себя место. Окутайте себя прощением и освобожденностью. Теперь... С этим чувством открытости направьте к себе эту любящую доброту. Повторяйте в глубине сердца, как вам будет удобно, пользуясь такими словами, какие найдете подходящими. «Да буду я счастлив, да буду я свободен от страдания, да буду я свободен от напряжения, страха, тревоги, да исцелюсь я, да пребуду я в мире». Да, освобожусь я от страдания. Да, освобожусь от напряжения, от гнева, от разделенности. Да, освобожусь я от страха, скрытости и сомнения. Да, буду я счастлив. Полюбите себя. Да, буду я счастлив. Да, освобожусь я от всего, что причиняет мне страдания. Пожелайте себе добра. Скажите себе от всей души, Люблю тебя. Пользуйтесь своим именем, если вам это нужно. Скажите ваше имя. Я люблю тебя. Да буду я свободен от страдания. Да найду я свою радость. Да буду я наполнен любовью. Да вернусь я к свету. Да пребуду я в мире. Затем направьте эту любовь на кого-то, чей образ существует у вас в уме. Кому вы чувствуете большую любовь к учителю, другу, кому-то, кто вам очень нравится, нарисуйте этот образ в уме и размышляйте. А да будете вы счастливы, да будете вы свободны от страдания, да будете вы целостны, да придете к своей завершенности, да будете вы свободны от гнева, от ревности. Напряжение, от страха, да будете вы счастливы, да будете свободны от страданий, да вступите вы в свою радость, в свою полноту, да будете вы свободны от всех страданий, сосредоточенно направляйте этому любимому вами человеку благожелательность. Нарисуйте в уме образ другого человека, которому вы чувствуете любовь, кому желаете добра, нарисуйте их ясно, так отчетливо и легко, как только можно, и направляйте на них свои чувства благожелательности, используя некоторые повторения, да будете вы счастливы и свободны от страдания да отпадут от вас напряженность и сердечная боль, да возрастет ваша радость, да будете вы свободны от страдания. Пусть ваша любовь распространится на каждого человека в доме, где вы живете, где сидите в медитации. Наполните комнату своей любовью, наполните ее сердечной заботой, Пусть вся комната, все эти люди прибудут в вашем сердце. Да будем все мы счастливы. Не забывайте себя. Вы тоже еще одно прекрасное существо. Пусть ваша любящая доброта излучается на каждого человека. Да будем все мы свободны от страдания. Да будем все мы счастливы. Да вступим мы в свет. Да освободимся мы от преград, да освободимся мы от своего страдания, да почувствуем свое совершенное бытие, да будем мы все свободны от страдания, да будем мы все счастливы, да будем свободны. Пусть это чувство распространяется наружу, пусть оно хватит всю окрестность. Пусть оно охватит весь город, где вы живете. Оно широко, пространно, участливо. Пусть оно продолжает распространяться на всю страну, на весь континент. Откройте всему этому свое сердце. Да будут все существа счастливы. Да будут все существа обладать чистым умом. Да будут их сердца открыты. Да будут они свободны от страдания. Медленно окутайте своей любящей добротой целую планету. Медленно и осторожно дайте своей любви распространиться повсюду. На все существа. Да будут все живые существа, все чувствующие существа. Да будут они свободны от страдания. Да полюбят они себя. Да придут они к своему счастью. Да раскроют они радость своего истинного Я, все существа повсюду, да восядут все существа в свете, свободными за пределами страдания, да исцелятся все существа в участии друг к другу, да будут все наши раны, все наши страдания, да будут они исцелены силой нашей любви к себе и к друг другу, да полюбимы друг друга. Просто позвольте себе сидеть в свете этой любви, этой заботы о себе и друг о друге. Не пытайтесь что-то делать, просто пребудьте в любви, в свете. Да разделят все существа эту открытость, да почувствуют каждый эту безграничность, эту открытость сердца. Я делюсь заслугой этой медитации со всеми живыми существами повсюду. Да узнают все существа тепло и участие в своей жизни. Да узнают все существа прощения самим себе. Да научимся мы просто быть в одном мгновении за раз, без всяких ожиданий, просто открытое сердце. Делимся этим, насколько можем. Да будут счастливы все существа. Да будут все существа свободны от страдания. Да будут все существа счастливы. Да будем все мы свободны. Да возвратимся все мы к своей завершенности.